И еще раз возвращаемся к теме проблем с мужским uh, здоровьем. Обратите внимание, что все проблемы, которые мы сейчас перечислили, они так или иначе влияют на отношения в семье. Uh, собственно говоря uh, по статистике в 40 лет у мужчин и у женщин именно в семье uh, в их отношениях uh, возникают различного рода uh, разногласия безразличия равнодушия то есть их отношения можно сказать что выходят из кольи Независимо от того, сейчас мы говорим о мужчинах, рассматриваем мужчин или женщин, независимо от того, какой пол мы берем, примерно в 40 лет в семье в их отношениях чаще всего возникают подобного рода проблемы, как равнодушие, и безразличие, то есть возникает проблема в их отношениях. <coughs> Uh, в первую очередь необходимо понимать, почему uh, возникают такого рода проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной в 40 лет. Один, одна из первых причин ⁇ это наличие различных проблем, связанных с мужским здоровьем. И а, рассмотрим с вами еще несколько причин, почему могут возникнуть, а, может, могут возникнуть так, такого рода проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной в 40 лет. Обратите внимание, когда люди женаты очень долгое время, а, им по 40 лет, и, либо они старше, они очень друг друга хорошо знают. То есть а, настолько знают хорошо, что, а, скажем так, человек, который рядом с тобой сидит, он уже не, рядом с тобой сидит, он уже для тебя не загадка. 第二个原因就是40岁以后 我们男性他的视野进入了一个比较好的阶段在外面的应酬也比较多那么夫妻之间这种沟通变得比较少所以就容易造成这种问题的出现 Далее, еще одна из причин. 40 лет у мужчин считается, скажем так, как золотым периодом. То есть на самом деле извне существует довольно-таки большое количество различных соблазнов, возможно, какие-то новые знакомства, новое общение, что непосредственно в дальнейшем будет влиять на различного рода подозрения, упреки в отношениях, в семье. И третья причина, почему могут, скажем так, разрушиться отношения между мужчиной и женщиной в 40 лет, необходимо в первую очередь понимать, что а, дословно даже можно перевести, что мужчины а, воспринимают а, девушку, женщину, а, скажем так как одно из, из человека, как что-то прекрасное. Я прошу прощения, мужчина воспринимает женщину как что-то прекрасное. То есть когда в 40 лет девушка перестает за собой следить, одевается как попало, перестает следить за своей фигурой, перестает как-то подкрашиваться, то есть нет никакого эстетического удовольствия у мужчины, то есть наоборот идет эстетическая усталость даже. И обратите внимание, что ко всем этим причинам, uh, если они есть еще плюсом, добавьте проблемы, которые будут связаны с мужским здоровьем, и тем самым понижается половая активность у uh, мужа и жены, и uh, появляются различного рода противоречия в отношениях. 那么由于男性身体功能的下降那么这种婚姻因为出现了这种性爱的减少这种家庭的矛盾就会增加也会波及到我们双方的亲人 и обратите внимание, чем меньше половая активность у э, мужа и жены, тем больше возникает различного рода э, противоречий непосредственно в самой семье. То есть какие-то упреки, какие-то подозрения, какие-то ссоры, склоки небольшие, все это будет накапливаться. Поэтому обратите внимание, что uh, данная проблема, она, конечно же, касается обоих людей, как и мужа, так и жены, но она подразделяется на физиологическую и психологическую проблему. Но uh, no, еще раз вернемся к проблемам, которые непосредственно связаны с мужским здоровьем. В первую очередь, uh, что необходимо будет контролировать мужчине. Первое, это uh, эрекция и uh, семяизвержение, контроль семяизвержения. Uh, с позиции со стороны женщины uh, необходимо контролировать такой момент, как удовлетворение. ,呃 ,呃 далее точно так же, после сорока лет, как и мужчина, так и женщина, необходимо, как и мужчинам, так и женщинам необходимо своевременно проводить осмотр. 呃, в больнице как мужского, так и женского здоровья для того, чтобы заранее выявить проблемы и назначить лечение. И точно так же еще раз напоминаем о том, что после 40 uh, лет у мужчин появляются проблемы, связанные с мужским здоровьем, которые мы перечислили, а у женщин точно так же нарушается гормональный, uh, скажем так, появляется гормональный дисбаланс, что, собственно говоря, точно так же влияет на половую активность, которая в дальнейшем уменьшается. Head, yeah. uh Итак, для того, чтобы определить качество половой uh, жизни uh, в семье мужа и жены, необходимо посмотреть на частоту, то есть uh, на частоту этой половой активности. Uh, специалисты, uh, скажем так, разработали формулу частоты полового влечения. Давайте с вами разберем эту формулу и попробуем просчитать ее. Итак, обратите внимание, первую цифру своего возраста необходимо будет умножить на 9. Далее это будет период... Uh, то есть первая цифра после умножения это будет являться периодом. Например, если четыре сорок, uh, нет, okay, мужчина, первая цифра четыре. Давайте вот господин Лоузефа приведет пример. 那比如说, Давайте приведем пример, так будет еще проще понять. Формула частоты полового влечения. Допустим, молодому человеку 40 лет. Берем первую цифру его возраста 4, умножаем на 9, равно 36. Итак, 30 это будет период, за который, необх... за который необходимо будет заниматься а, половой активностью. А вот последняя цифра 6, это будет а, норма, то есть сколько раз в этот период необходимо будет заниматься половой активностью. То есть Тридцать дней шесть раз. можно даже еще проще прочитать, что исходя из этой формулы, как только что на примере мы посчитали, половая активность должна быть один раз в пять дней. Но uh, no, некоторые скажут о том, что, что какая-то маленькая цифра, uh, я не смогу этого пережить. Но обратите внимание, что все абсолютно индивидуально, нет определенного стандарта, как должно быть у всех. Вы должны понимать, что каждый человек абсолютно разный, и эти цифры должны быть индивидуальны. То uh, есть точно так же необходимо будет еще отталкиваться от состояния здоровья человека. То есть если состояние здоровья определенно хорошее, то uh, половой акт может быть один раз в три дня. Если состояние здоровья плохое, то половой акт может быть один раз в восемь дней. <говор> Далее, помимо частоты половой активности, точно также необходимо будет еще обращать внимание на такую проблему, как проблему, которая возникает с эрекцией и по времени, сколько длится сам половой акт. Далее, точно так же необходимо будет обращать внимание на то, что функции самого организма с возрастом, они точно так же снижаются. Возникают различного рода хронические заболевания. Например, это грыжа межпозвоночная, различного рода проблемы, связанные с позвоночником, костной системой, суставами. Все это будет точно так же влиять и на положение при половом акте и точно так же будет влиять и на различного рода возникновения опасности которые могут быть во время полового акта. Далее, точно так же необходимо обращать внимание на то, что у женщин точно так же могут быть различного рода проблемы по гинекологии. Например, если это будет, например, воспаление, это тоже негативно будет сказываться на самом половом акте. И, соответственно, количество и частота и качество половых актов снижается. И давайте с вами непосредственно разберем, собственно говоря, эту проблему эректильной дисфункции, и как же все-таки нужно будет ее регулировать. И, в первую очередь необходимо понимать, что должно быть общение между мужем и женой, то есть должно быть хорошее взаимодействие. Независимо от того, что мы стареем, взрослеем с возрастом, качество жизни, оно, конечно же, меняется с различных, скажем так, аспектов. Не нужно очень сильно переживать по этому поводу, угнетать себя, грустить по этому поводу. Это абсолютная норма. Это жизнь, это происходит у всех. 那么在生活上我们尽量按照我们的规律就是生活变得规律一点多学一些健康知识多做一些健康操或者多参加一些咱们意思上的健康讲座这些都是很好的消极方法 Далее, что еще можно отнести к регуляции? В первую очередь нужно, скажем так, выработать определенный режим дня, который должен будет соответствовать Яншен поддержанию здоровья. Можно будет, можно будет заниматься спортом, принимать участие вот в подобных лекциях, в которых вы будете узнавать информацию о том, как необходимо будет поддержать свое здоровье. Далее точно так же необходимо будет отрегулировать еще и твое питание. То есть нужно меньше есть жирного, жареного, сладкого. И точно так же необходимо будет еще а, употреблять продукцию для поддержания здоровья. Например, вы можете пить кальций хайцаукай, либо феникс, эликс, эликсир феникс. А, собственно говоря, это можно посоветовать как и мужчине, так и женщине. Эти два продукта будут заниматься повышением иммунитета, улучшением состояния здоровья непосредственно самого организма, а, может повыситься энергия непосредственно самого организма. ,啊 ,啊 далее, точно так же. Для того, чтобы отрегулировать половую дисфункцию у мужчин, также можно будет выполнять uh, сеансы биоэнергорегуляции. Например, сеансы... С техникой, направленной на регуляцию таких проблем, как простатить, либо, например, выполнять технику открытия спины и побольше прорабатывать задний срединный меридиан дума для повышения энергии и ян в организме, все это будет благоприятно влиять на состояние мужского здоровья. 那么这样的男性他在性爱的时候也可以通过视觉能够减少他这种功能障碍的产生 и обратите внимание, помните, мы а, вот только что буквально с вами разбирали, что может еще повлиять на а, отношения в семье между мужем и женой. И говорили о том, что а, когда девушка перестает следить за собой, а, перестает а, одеваться красиво и так далее, мы точно так же можем посоветовать наш комплекс продукции, например, который направлен на похудение. Точно так же вы можете использовать сеансы биоэнергорегуляции с техниками для коррекции фигуры, тем самым улучшить и себя, и свое здоровье здоровье, и мужчина по-другому на вас уже посмотрит. 刚才我们讲了, 早洩呢, 它, 呃, Итак, 呃, далее следующая проблема, которую мы с вами разбирали, это преждевременная эокуляция. На самом деле есть несколько 呃, степеней 呃, преждевременной эокуляции но непосредственно все они точно также имеют прямое отношение к сниженной функции работы почек 那么, и 呃, еще раз повторяем о том что степени абсолютно разные преждевременной эокуляции у мужчин 首先, 我们要了解, Uh, в первую очередь необходимо понимать, как, собственно говоря, диагностировать, если все-таки это проблема. Итак, на самом деле определить очень просто. То есть во время полового, когда девушка еще, uh, скажем так, не достигла uh, того оргазма и половой от длился от 1-2 минут и, и, и случилось произошло семя свержение, это называется преждевременной эокуляцией и возвращаясь к степеням то есть есть легкая средняя и более тяжелая форма преждевременной эокуляции 在性生活当中的有50%以上的人不能够让女方达到高潮 那这种结果就是危害比较小治疗也相对比较治疗我们把它称作为叫轻度的造型 Итак, в первую степень давайте разберем с вами, это легкая степень преждевременной эокуляции. В чем она проявляется? В первую очередь, по статистике, около 50% мужчин обладают данной, скажем так, легкой степенью. То есть в чем она заключается? Девушка не достигает оргазма и половой акт заканчивается, собственно говоря. А, данную проблему, конечно же, еще можно отрегулировать, вылечить. То есть она не настолько опасна, скажем так. 呃, 音道, 呃, 它的时间比较短, 啊, далее 呃, средняя степень преждевременной эякуляции. В чем она заключается? То есть половой акт еще не начался. Возможно, какие-то преждевременные 呃, 呃, не знаю, там, ласки. И uh, случилось uh, преждевременное семеизвержение, то есть это более серьезное проявление, потому что как такового полового акта еще и не было. Uh uh, далее тоже к среднему, что еще будет относиться... Uh, Точно так же, половой акт только начался, даже минуты еще не прошло, точно так же случилось преждевременное временное семя Uh, на самом деле, uh, средняя степень, она, скажем так, более опасна, заключается она в чем? То есть когда наступает момент эрекции, полового акта еще не было, уже происходит семя извержение. То есть uh, такого рода проблему uh, будет более тяжело вылечить. И, uh, uh, собственно говоря, по статистике uh, продолжительности полового акта около 70% of, uh, мужчин, uh, их половой акт продлевается от 2-6 минут. Очень редко, когда получается половой акт достигается до 30 минут. Uh. 判断她是不是早些, uh, далее, точно так же есть еще один вид, скажем так, диагностирования, проверки, есть ли все-таки uh, такая проблема, как преждевременная эокуляция. Uh, тоже очень легкий способ. Uh, удовлетворена ли женщина во время полового акта? 那么也有些研究人员指出了呀只要女方能够获得满足这个男性他哪怕只有一分钟我们也把它不叫做造线 специалистами даже определено 就是 даже если половой act был около минуты-двух минут и женщина была удовлетворена у мужчины нет проблемы прежде временной эокуляции 所以说我们知道了这个他会给我们身体和我们的家庭带来很大的伤害 那我们就要了解, 是引起他的, и собственно говоря, обратите внимание, то есть мы сейчас с вами обсуждали такую проблему, как преждевременная овуляция и как она действительно может повлиять на отношения 啊, мужа и жены в семье. Поэтому давайте вместе с вами рассмотрим, как же необходимо будет регулировать данную проблему. Собственно говоря, половина причин, из-за которых возникает преждевременная эокуляция, связана с психологией, с мыслями человека. То есть, возможно, он чрезвычайно тревожится, переживает, как-то волнуется. Тиши, ты и 啊, 他比较紧张, mm -hmm. 这种情况, uh, например рассмотрим такую ситуацию к примеру либо мужчина первый раз встречает эту женщину и например в первый раз у них случается половой акт он может очень сильно переживать очень сильно волноваться именно из-за этого волнения как раз таки может возникнуть преждевременная эокуляция из-за тревоги то 呃, 有经浪的炎症啊, 尿道的炎症啊, 啊, далее, есть еще несколько причин, за которых может возникнуть преждевременная эокуляция. Это различного рода проблемы с мужским здоровьем. Например, это может быть прост... простатит, уретрит, подобного рода проблемы, они могут влиять на преждевременную эокуляцию. В первую очередь для того, чтобы найти какую-либо проблему, необходимо понимать особенности мужского, здоровья, особенности женского, здоровья, а также особенности полового акта. 付出啊，不要一味在乎自己的这种感受或者是快感。呃， в первую очередь также, а мужчина должен понимать о том, что он должен оказать необходимую заботу, внимание своей второй половине, то есть он не должен думать только о себе в первую очередь。那么另外一个就是在性爱的活动当中，不要太纠结于时间的问题。有的人他都非常在意，说时间要长一点啊才会好。其实有时候不一定要时间特别长，双方满意就可以。 Da, uh, далее, точно так же, не нужно переживать по поводу времени проведения полового акта. Некоторые люди думают о том, что надо подольше, значит будет получше, Не всегда так получается, это все абсолютно индивидуально. То есть не стоит задумываться об этом и держать эту мысль в голове. И обратите внимание, вот сколько мы с вами сейчас обсуждаем, способы регуляции подобных проблем, на самом деле этих способов действительно очень много. Uh, в первую очередь необходимо убрать и изменить внешний раздражитель. Uh, например, вы можете замедлить, uh, скажем так, скорость полового акта и точно так же, uh, скажем так, переговориться со, со своей второй половиной, чтобы она не оказывала никакого давления на вас, чтобы вы не волновались, не тревожились. И точно так же не нужно задумываться а, к, а, о подобных проблемах, которые связаны с мужским здоровьем именно во время полового акта. То есть нужно абстрагироваться от этих проблем. И точно так же с позиции традиционной китайской медицины, независимо от того, какая у вас проблема, то ли это преждевременная эякуляция, то ли это эректильная дисфункция, все это будет иметь непосредственно прямое отношение к а, сниженной функции работы почек. Поэтому мы можем почаще по активизировать определенные акупунктурные точки, прорабатывать меридианы для улучшения здоровья и также регуляции проблем с мужским здоровьем. Например, вот обратите внимание, сейчас господин Лоудзефа взял в руки постер, на нем как раз-таки показаны купунктурные точки меридианы, Вот сейчас он смотрит на купунктурные точки, которые находятся на меридиане почек. Точно так же он обращает внимание на задней срединный меридиан дума, и на нем точно так же находится большое количество акупунктурных точек, прорабатывая которые, вы сможете регулировать все эти проблемы. Точно так же прорабатывать необходимо будет меридиан мочевого пузыря. Там также находится большое количество акупунктурных точек, которые помогут снизить риск возникновения проблем, связанных с мужским здоровьем. И на самом деле вы не теряете время, возможно задаетесь вопросом, где же купить, приобрести данный постер. Действительно, не теряйте время, это очень нужная вещь, которая вам очень поможет в регуляции. Обратитесь в свое представительство, либо в филиал, задайте вопрос по поводу постеров и приобретайте их. Далее, точно так же вы можете еще принять участие в базовом уровне обучения по биоэнергорегуляции, выучить технику открытия спины. И благодаря этой технике вы также сможете регулировать проблемы непосредственно связанные с мужским здоровьем. Далее, точно так же, не забывайте, еще раз вам напоминаем, по поводу продукции, если есть такая проблема, как эректильная дисфункция, либо преждевременная эякуляция, обязательно в рационе должен быть кальций Хайцаугай и эликсир Феникс. Почему? Потому что с точки зрения традиционной китайской медицины эти два продукта, кальций Хайцаукай и эликсир Феникс, они очень хорошо восполняют функции работы почек. И еще раз повторяем о том, что для того, чтобы отрегулировать проблемы, связанные с мужским здоровьем, в первую очередь необходимо отрегулировать э, жизненные привычки, далее отрегулировать питание, ну и, конечно же, плюс БМ, э, биоэнергорегуляции. То есть несколько аспектов вы должны будете выполнять для регуляции проблем. 家庭就会变得越来越幸福。И, конечно же, желаем каждому мужчине, который и принимал участие в нашей лекции, даже те, кто не принимал участие в нашей лекции, мы желаем всем вам здоровья, желаем счастья в вашей семье, чтобы отношения у вас со второй половиной были замечательные, чтобы не было противоречий, все было замечательно у вас.那么我们关于呃男性精卫健康的话题啊，今天我们就探讨到这个地方。呃，非常感谢。 Итак, дорогие друзья, лекция по регуляции мужского здоровья на сегодняшний день окончена. Всем спасибо большое за то, что принимали участие, за то, что внимательно нас слушали. 那么, 还有一点时间呢, и, собственно говоря, у нас есть еще пару минут времени, поэтому если есть какие-то вопросы, может быть, по приему продукции, может быть, есть какая-то проблема, пожалуйста, пишите в комментариях, пообщаемся с вами. Также еще хочу напомнить, пожалуйста, у нас есть еще почта, горячая линия, которая называется фахол нижнее подчеркивание ibs ру. На данную почту вы можете отправить ваш вопрос, который будет связан с той или иной проблемой по здоровью, с приемом той или иной продукции. Может быть, вы что-то не понимаете, что-то вас тревожит. Пожалуйста, пишите на нашу почту, на нашу горячую линию. 我们在下一周五我们请到了中国一个非常优秀的老师就是王范老师会来给大家进行我们经过通的手法展示大家要记得准时观看 и еще хотим вам еще напомнить а, также, что а, наши лекции не оканчиваются. А, собственно говоря, в, пони, а, в пятницу мы снова с вами встречаемся. Госпожа Ван Фан покажет вам также техники биоэнергорегуляции. Поэтому, пожалуйста, не теряйте время. Также подключайтесь в пятницу тоже. <говорит> Uh, вопрос вот по поводу uh, трех драгоценностей, да, все супер, можно как раз пить этот uh, эликсир. Затем, если если вот, oh uh, uh, был вопрос по поводу того, что даже при половом акте в 30 минут после этого нет эякуляции. Господин Лоудзефа говорит о том, что uh, это все индиви индивидуально, значит, это вот ваша особенность такова. Uh, yeah, uh, Uh, самое главное вот господин Лудзуфа, еще раз объяснять uh, чтобы были удовлетворены оба человека то есть как и муж так и жена если вы удовлетворены все отлично никаких проблем нет вот, 都非常像, вот, uh, вот возможно вот вы написали комментарий мужчины вам завидуют что у вас акт в 30 минут чем весгенджиляо вот был вопрос по поводу простатита, то есть как нужно будет лечить. Смотрите, из продукции Эликсир Феникс три драгоценности и кальций Хайца Укай плюс Янцик Бэм биоэнергорегуляции. Далее в дальнейшем будут еще обучения более высшего уровня. То есть есть базовый, есть средний продвинутый и есть еще высший уровень по биоэнергорегуляции. Вот на высшем уровне будут еще обсуждаться техники по простатиту. 因为从8月份开始 因为咱们行程课程的调整 我们从8月份开始咱们的课程 就调整到每周三了所以大家要及时在周外要抓紧这些观看 и господин Лудзева еще раз напоминает о том, что у нас изменился график по нашим лекциям, поэтому не забывайте следить за всеми новостями. А, с августа у нас лекции будут только по средам, то есть одна лекция не в неделю, а в среду будет. 我们每周的课程, 希望大家, 呃, 提前做好这种, 呃, еще раз повторяем вам о том, что, пожалуйста, не теряйте, следите за всеми новостями, потому что со следующей недели, уже август у нас на следующей неделю, лекции будут по среду, то есть лекции будет только одна лекция в неделю. Хайунага, учит худшу. Учит 他肚臍吐出来了是不是对不是吐出像腰肩盘吐出一样你说他的肚臍吐出来了是不是没有吐出来了就是肚臍吐出还不太理解像腰肩盘吐出一样但是在肚臍在肚臍<笑> 嗯其善明白了吗他不太明白他有没有说到什么症状没有是什么症状只有这个善气善气善气啊是不是突出是不是感玩落到那个鼓鼓沟里面了他说的那种 Юси, 哦, 沒關係, 呃, 像, 像, 像, 呃, вот господин Лузефа просит вопрос по поводу пупочной грыжи. Более детально расписать, что за пупочная грыжа, как она выглядит 呃, к нам на почту. Еще раз повторяю, почта Фохол, нижнее подчеркивание IBSabotameil.ru, madame, Legal. Uh, 我再看了下还有什么东西我们再看一个再看一个那个那个问题就是如果有那个难科病的问题的话坐进罗头你要坐多少次如果有难科病的问题的话 Uh, uh, смотрите, 方法的阶段. сколько раз нужно делать uh, сеансы биоэнергорегуляции. То есть от 3 до 5 раз в неделю в течение 3 месяцев вы можете выполнять сеансы биоэнергорегуляции. Далее, какую продукцию нужно пить при преждевременном, преждевременной эокуляции? Это говорилось на лекции уже, что необходимо будет делать. И еще раз, хотим также уточнить информацию, хотим еще раз сказать о том, что uh, регуляция проблем, связанных с мужским здоровьем, происходит очень медленно, то есть uh, процесс не быстрый, не нужно спешить. И для еще раз господин Лудзефа хочет уточнить, для регуляции подобных проблем в семье, которые, скажем так, связаны с мужским здоровьем, еще раз напоминаем вам о том, что больше общаться необходимо будет со второй своей половиной друг друга, скажем так, узнавать, понимать его желания и с различных аспектов регулировать эти проблемы. И uh, uh, uh, uh, напоминаем вам о том, что не нужно переживать, волноваться как-то по этому поводу. Как мы уже говорили в нашей лекции, необходимо будет абстрагироваться от данных проблем, не держать их в голове. И uh, использовать все те способы регуляции, о которых мы с вами говорили, для того, чтобы помочь своей второй половине. Но еще раз говорим о том, что в, э, с возрастом у каждого мужчины появляются подобного рода проблемы, поэтому чем раньше вы начнете регуляцию с помощью продукции биоэнергомассажера, э, тем больше вероятность того, что в дальнейшем у вас не возникнут подобные проблемы. И, собственно говоря, с помощью нашей продукции, вы также сможете регулировать все эти данные проблемы. Точно так же, для того, чтобы помочь, скажем так, своему мужчине, приобретайте подобный постер. Изучайте, где находятся меридианы, акупунктурные точки, активизируйте их, массажируйте данные акупунктурные точки для того, чтобы регулировалась проблема, связанная с мужским здоровьем.